Леночка, от души поздравляю В этот день одну тебя Много счастья пожелаю Пусть все будет на ура Пусть здоровье и удача Никогда не подведут Пусть невзгоды и печали Поскорее убегут Ты красива, как принцесса Ты умна и хороша От души я пожелаю Много для тебя добра Кошелек пусть будет толстым Пусть во всем тебе везет, Пусть во всех твоих стремлениях Непременно будет взлет.